Всем привет! Я рада вас приветствовать в студии психологии коучинга «Гармония». Сегодня мы продолжаем с нашими экспертами, с нашими гостями, мастерами своего дела, своей профессии. Говорить о том, что такое счастье. Конечно же, счастье для каждого обозначает что-то свое. И счастье оно очень индивидуально. Для кого-то счастье оно в деталях, мелочах. Для кого-то счастье это что-то большое, может быть, да, событие. Кто-то говорит о том, что деньги ⁇ это счастье, кто-то говорит о том, что здоровье ⁇ это счастье. Так вот, именно поэтому мы задумали этот проект и приглашаем экспертов для того, чтобы каждый из них смог с нами, с вами поделиться своим секретом счастья, поделиться тем, что их делает счастливыми, и поделиться тем, как они наполняют свою жизнь, свою жизнь счастьем. И, конечно же, Разговор о счастье не избавит нас от сложностей, проблем, заболеваний, неприятностей, кризисов и так далее. Но я верю в то, что разговор о счастье поможет каждому из нас найти, скажем так, свой путь к счастью. Поможет каждому из нас примерить на себя и почувствовать, да, как я могу обрести свое счастье. И этот важный разговор на самом деле имеет глубокий смысл, да, потому что... Мы мы не знаем, сколько каждому из нас отведено времени, сколько каждый из нас проживет. Но мне кажется, самое главное, чтобы каждый из нас свою жизнь мог сделать более легкой, более радостной и более счастливой, потому что я считаю, что счастье это не тот пункт, да, конечное назначение, куда мы идем, а важно, чтобы в процессе своего жизненного пути, в процессе своей жизненной истории, мы научились быть счастливыми и научили своих детей быть счастливыми. И кстати, говоря еще о счастье, хочу сказать, что на самом деле счастье — это привычка. Да? У нас есть множество возможностей для того, чтобы быть счастливыми, но очень часто мы почему-то чувствуем себя несчастными из-за каких-то событий, неприятностей, проблем, там, ежедневные рутины и так далее. И я верю в то, что счастье, его можно взращивать, культивировать, как, действительно как полезную привычку быть счастливым. Также я верю в то, что каждый из нас творец своей истории, творит жизнь, своей жизни и творец своего счастья. И я верю, что каждый из нас да, тот шедевр, который он сам создает своими руками. Именно поэтому э, такое внутреннее состояние счастья, Я тоже верю, что каждый из нас может создать свое э, да, своими руками. И каждый из нас уникален в этом мире бесспорно. У каждого из нас есть таланты, способности, свое предназначение. И для кого-то счастье в предназначении в любимом деле, для кого-то счастье это любимое хобби, для кого-то счастье это семья. Поэтому, именно поэтому мы задались поисследовать а что же такое в принципе счастье. Как сделать так, чтобы счастье было каждый день с нами.